Добрый день! В данном видео мы собрали самые частые вопросы по оплате налога по УСН. Первый вопрос – на какие реквизиты теперь оплачивать налог? 2023 года налог по УСН нужно оплачивать в составе единого налогового платежа. Дальше я его буду называть ЕНП. Для всех налогов и взносов, которые оплачиваются с помощью ЕНП, теперь действуют общие реквизиты. Казначейство указывается в казначейство города Тула, КБК указывается не конкретного налога, а общий КБК для единого налогового платежа. А вот поля к ТМО и период теперь пустые. Перейдем ко второму вопросу. Как теперь сформировать платежку на уплату налога? Если вы формируете декларацию по упрощенной системе налогообложения, то зайдите в соответствующие события на главной странице и пошагово пройдите его. После того, как вы завершите формирование декларации, платежное поручение будет создано в мастере уплаты единого налогового платежа за тот месяц, в котором вы завершили декларацию. Например, сейчас идет месяц апрель, значит платежка будет добавлена в мастер единого налогового платежа за апрель. Если вы рассчитываете аванс за первый квартал 2023 года, то в этом случае перейдите в события по уплате ЕНП за апрель, и на втором шаге будет показан мастер по расчету аванса. Пройдите его и платежное поручение будет добавлено в мастер единого налогового платежа. Обязательно проверьте, что напротив расчета стоит галочка. Это означает, что вы хотите оплатить данный налог. Перейдите на третий шаг, на нем будет сформирована платежка на общую сумму всех налогов, которые были выбраны на втором шаге. Третий вопрос, который нам часто задают, а как налоговая поймет, какие суммы куда разнести. Ведь в платежке это не указывается. Для этого налоговая требует предоставлять уведомления о начисленных суммах. Но оно подается не по всем налогам. Например, по квартальному авансам УСН уведомление подается, а вот по годовому платежу его подавать не нужно. Сейчас на экране вы видите, что мы прошли декларацию по упрощенной системе налогообложения за 2022 год и аванс по этому же налогу за первый квартал 2023 года. По авансу формируется уведомление, а по декларации нет. Сервис автоматически формирует данное уведомление после прохождения событий по единому налоговому платежу. Однако, уведомление нужно подавать не по всем налогам. Список налогов, по которым теперь нужно подавать уведомления, а по каким не нужно, вы можете увидеть в нашей инструкции. Ссылка на нее доступна на первом шаге мастера ЕНП. И четвертый вопрос, который актуален только для индивидуальных предпринимателей. Как теперь учитываются фиксированные и дополнительные взносы? Если фиксированные и дополнительные взносы за 2022 год были уплачены в 2022 году, то они будут учтены автоматически. Вам ничего делать для этого не нужно. Если фиксированные взносы за 2022 год были уплачены в 2023 году, то тут нужно проверить, зачла ли налоговый их в счет уплаты фиксированных взносов или нет. Если «зачла», то ничего дополнительно делать не нужно. Если нет, то взносы нельзя принимать к расчету налога по упрощенной системе налогообложения. Теперь рассмотрим дополнительный взнос за 2022 год, который был оплачен в 2023 году, и фиксированные дополнительные взносы за 2023 год. Если вы оплатили взносы, неважно фиксированный или дополнительный, и не подавали заявление о зачете положительного сальда, в этом случае взносы будут учтены по дате их начисления. До взнос за 2022 год, 3 июля 2023 года. Фиксированные взносы за 2023 год, 8 января 2024 года. До взнос за 2023 год, 1 июля 2024 года. И соответственно налог вы сможете уменьшать только в периоде их начисления. При условии, что у вас на этот момент будет положительная сальда на счете ЕНС. Если вы отправляли заявление, то проверьте ответ от налоговой службы. Если его не было, значит налоговая зачла вам эти взносы, и вы можете уменьшать на них налог. Если ответ был, то проверьте, какую сумму ФНС указала в ответе, и приняла ли оно ваше заявление на зачет. Ответ от налоговой службы поступает в раздел «Отправленные» – «Письма», если у вас включена электронная подпись. Самая частая причина отказа в приеме заявления – это отрицательная сальда на едином налоговом счету. То есть по мнению налоговой, у вас есть задолженность по другим налогам. И поэтому оплаченные вами взносы пошли на погашение данной задолженности, а не в счет уплаты фиксированных взносов. Если у вас остались вопросы по тому, как оплачивать налог по ОСН или как оплачивать фиксированные взносы, то оставляйте их в комментариях. В дальнейшем мы запишем новое видео, в котором подробно их разберем. И я вас благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.